Вот первый признак дурака в мантии, вот как только он это сказал, все, перед вами не судья. Замечательные это люди, прекрас... прекрасные, наши великие учителя. Да. Вот, вот так можно. Так прекрасно гадят, что прямо вообще помет у них просто благоухает. Согласись, Бурлуцкий не такой же плохой, как это, как кажется. Вот тут он показал единственный правильный вариант. То есть, что-то какая-то какая справедливость в нем есть, все-таки. Ты хочешь сказать, что у него совесть спала, спала, вдруг? Так вот, дальше продолжаем. Я тебе сейчас раскрываю весь механизм. Лжи и обманок ЖКХ. Убедимся в своих полномочиях, тогда будем платить. Мы сейчас разбираемся с господином Бурлутским. Не, он же у нас тут супер-пупер, Бурлутский-то. Бурлутское право. Ну, давай применим это Бурлутское право. По отношению к самому Бурлутскому, доказательства где, документы где, ему нельзя осуществлять правосудие не надо никакой квалификационной коллегии. Он считает, что он всех может обмануть. Он открыто занимается подлогом служебным, подменой. А кто ему дал право? Конфликт совершенно в другом. Он скрывает эти документы, потому что он знает, что эти документы сфальсифицированы. Ты Тебе документ дай, я тебе, я тебе эту рожу даже видеть не хочу. Не дай бог, ты снишься ночью. Благоухать начнет все кругом. А кто его покрывает? Покрывает его господин Бурлуцкий. Страна в говне, извините, только из-за того, что Бурлуцкий. Это профессионал По должности тогда, А по факту Мы с тобой разбираем Каждый абзац твоего решения Каждый И в каждом косяк Чего не коснешься Круглом Дурь, глупость Безответственность А где и молча? А почему скрывается Почему Господин Буруцкий Позволяет себе Вытирать ноги А требования статьи А что они Какие-то особые, что ли Кто скрывает свою личность Кто Кто скрывает свою должность Буруцкий Там, где его не нужно его там много. А там, где нужно, разобраться. Вот с Бургутским можно какой-то вопрос обсуждать? С ним можно о чем-то говорить? Почему он не подчиняется закону? Ну, нет других нет. мошенников. Ну, ну, вот это единственный, кто сказал, плати да. мне. Плати, вот ему и того, плати. Же... Кто там у нас? Бургутский выбрал. Вот ты ему и плати. Ну, вот Бургутский пусть и платит. Откуда ты можешь знать, что у меня находится? Если я тебе этого не сообщил об этом, как контрагенту. Ну, Антон, ну откуда? Откуда ты не узнаешь? Я тебе сейчас раскрываю весь механизм лжи и обмана, который сегодня царит здесь, в ЖКХ. Читаем, давай, открываем закон. Ведь, ну, выбрали, отлично, предположим, выбрали управляющую компанию. Управля... Ну, предположим, но управляющая компания если ее действительно выбрали. Давай, он же здесь про это, мы с тобой сейчас разбираем этот, его решение, что тут при выборе управляющей организации, с да? собранием собственников, многоквартирных, с каждым собственником в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. То есть из чего следует, у тебя на руках должен быть Должно быть решение общего собрания, у тебя его нет, а управляющая компания держит у себя этот документ и никому не направляет. Правильно я понимаю? Угу. И не предлагает заключить договор. Не предлагает? Нет. Ну. Если тебе управляющая компания не предлагает и о решении ты ничего не знаешь. А у нас всплывает еще там куча всяких решений. То есть они там уже приспособились. Вот эта п***ь, которая скопилась у нас в судебных органах власти, в органах управления государством, она либо тупая до бесконечности, либо включила дурака. Как я, например, могу знать о решении других? Вот у нас сейчас, вот мы вчера ходили здесь, значит, тоже разбирались с документами, связанные с выбором одного тут председателя. Говорим, дай документ, который подтверждает, я вам не дам. Ну, не дашь, не дашь, нам-то нам, нам -то как раз это и хорошо. Не дашь, деньги не будешь получать. Написали, до представления документов не получишь денег. Представишь документы, получишь, будешь получать. Мы ознакомимся, убедимся в твоих полномочиях. Тогда будем платить. Статья 312, она позволяет нам так действовать. Пункт 2. До представления полномочий, до подтверждения полномочий не платить. Uh -huh. Более того, я угу. поступил добросовестно максимально, то есть я сам ходил к ним и истребовал этот договор, но не его не, не выкатывали. Конечно. Конечно. Конечно. Они бы сказали, ты пришел, ты обратился письменно, насколько я понимаю, правильно? Да. Но. Ты обратился письменно. Для чего тебе нужен договор? Для того, чтобы убедиться в полномочиях управляющей организации. У нас сейчас вот а ну, у тебя еще как бы не коснулось а, вот у нас Ольга Борисовна тут в Выборге есть такая активистка их ресурсоснабжающая организация захотела направляла квитанцию потом три года не направляла квитанцию в Следственный комитет обратились сейчас опять предлагает квитанции без заключения договора говорит а мы с тобой в устной форме расторгли договор так это извини не... Я-то должен подтвердить, что договор, Тарасов, это твое предложение, расторгнуть договор. А у меня это, я, я твое предложение отклоняю. И для меня никто, и звать тебя никак. Если ты у тебя, извини, в голове, ты ч***, то ты будешь бегать, здесь щеки надувать. А они же в большинстве своем Вот Матюшенко, это же ч***. Виктор, ну, выбирай выражение, мне потом все это запикивать надо. Ты не представляешь, сколько это трудов занимает. Ага. Ну, ладно, так это же мое мнение. Ну, мнение это мнение, а, а, а я вот сижу ночами это, и все это за, запикиваю. И мнение запикиваю. Ладно. Ну, я иногда позволяю себе... Такие вещи, хотя, конечно, я согласен с тобой, Антон, не надо на это скидываться. Но вопрос, сколько можно вот это все терпеть? Вот это подобное отношение к нам. И Он это же бь подобное. И это запику. Почему? Ну потому что нельзя такие фразы пускать в YouTube, и, и, и, ну тебе, как тебе пояснить-то, блин. То есть ты каждым вот этим словом добавляешь мне, мне вот каждое твое слово при, при, при монтаже придется переслушать как минимум три раза. Ладно, ладно, все. Буду молчать, как рыба Нет, молчать нельзя, и скандалить тоже нельзя. Нужно золотую середину искать. Так выражаться, чтобы и. Ничего опасного не сказать, но при этом сказать. И чтобы всем все ясно было. Хорошо, будем искать. Замечательные люди, прекрасные, наши великие учителя. Вот так можно. Так прекрасно гадят, что прямо вообще. Помет у них просто благоухает. Все заборы измазаны, кругом благоухания, Зимой даже, сады заменяет. Ну ладно. Так вот, дальше продолжаем. Так же, как не представил, решение общего собрания собственников оформлено, да, было отменено, оспорено или признано недействительным. Минуточку. А где Ис исследование и оценка представленного документа, протокола? Угу. Отменено. Как ты можешь отменить то э, документ, о котором ты ничего не знаешь? Как ты можешь оспорить тот документ, о, котором, о существовании которого тебе ничего не известно? Как ты можешь потребовать, признать недействительным документ, о котором тебе ничего не известно? Ну-ка, расскажи-ка мне. Так это тебе должен этот, этот объяснить. Тот, кто выносил это решение. Еще раз. Мы с тобой сейчас разбираемся. Там уже три, по-моему, да, решения? Mm, в смысле, какие решения? Решения собственников они тебе подсовывают. Два. Uh, 2006. Ну, еще, ссылка на... 2006 ну, ну. и 2017 вроде Ну, а ссылка на 2014 какой-то 14 или 2010 год там еще есть Да, но, но его нет в материалах дела Ну какая разница То есть смотри Как можно То есть схема-то схема -то... Схем... Я тебе еще раз Я возвращаюсь к схеме Схема По которой судья вдруг ни с того ни с сего возлагает на тебя обязанность отменить оспорить, либо признать недействительный документ, о существовании которого тебе ничего не известно. С таким же успехом он мог потребовать отменить его решение, о котором, о котором тебе ничего не известно. Вот сейчас, смотрю на площадке, дискуссия идет, как отменять судебный приказ, если мне о нем ничего не было известно. Уже по факту просто узнают, когда деньги стали снимать с карты, пошли, а оказывается этот Uh, приказ вынесен uh, был еще там год назад или два назад. 90% процентов таких случаев. То есть, еще раз. Uh, получается, схема-то просматривается достаточно такая любопытная. Мы сейчас с тобой разбираемся с той схемой, которая запущена в Российской Федерации. Издается какой-то документ, лицу права и свободы, которым которого ограничиваются этим документом. Этот документ не направляется. Потом начинают говорить, а вы не оспорили этот документ, вы его не отменили, вы его не признали недействительным, недействительным в установленном о сроке. Как мы должны относиться к действиям такого лица, который вот такие вещи вытворяет? Мы, наверное, радоваться должны, что ли, по этому поводу? Да, благоухает. Вот я про это же. Давай я сейчас тоже... Ну, у меня были ребятишки, они делали, когда отжимали дома. Те приносят протокол, а те более поздней датой, через месяц, приносили другой протокол. Вот такой же протокол, собственники проголосовали. Какие собственники? Такие же, как у вас собственники. А где здесь собственники? А у вас где собственники? Вот, радостно сообщают друг другу, смотри, вот у тебя тут нет собственников. И вот тут начинается. А если сейчас мы представим свои протоколы? Давай вот сейчас издадим протокол, да? С 14-15 годом. Не, ну они сразу возбудятся. ты что, им такое-то не надо. И все возбуждаются. возбуждаются. Скажут, откуда у тебя документ? Не знаю, в почтовом ящике нашел. Они же тоже так же. Не знаю, кто-то принес, положил. Они же так себя ведут, нет? Именно так. Ну, кто-то им привез. Хорошо. То есть надо, они шли он, вот этот, шел руководитель по, по городу, нечаянно запнулся, упал, головой стукнулся, а бумажку. В бумажки оказалось. А, не, да. шел, очнулся, е, пост... простотая, Господь Бог мне решение собственников подослал, да? Очнулся, Веришь гип... такие? Да, очнулся гипс. гипс. Да. Бриллиантовый да, ЖКХ гипс. называется. Да, да, да, бриллиантовый ЖКХ. Откуда-то появилось решение? Да? Да, никто его не зарегистрировал, да? В установленном порядке. Да? Правильно я понимаю? Mm -hmm. Mm -hmm. То есть кто-то оформил, кто-то передал, кто-то получил. Непонятно, кто получил его правильно. Нет же, лица, нет же подписи лица, который э, зарегистрировал в управляющей компании этот документ. Нету ведь? Mm -mm. И это все, знаешь, и судья все это делает, видит, что он этого ничего не видит. Ты веришь в это? Почему я это сразу вижу, а, скажем так, судья этого не видит? Скажи мне, почему ты сразу видишь, что отсутствует регистрация? Приси мне, пожалуйста, вот документ, он не зарегистрирован. В установленном порядке, ему не присвоен, не присвоен регистрационный номер. Документы ведь издавал кто? Собственник или в управляющей компании он создан? А я тебе сразу скажу, что раз он не значит он и создан в управляющей компании теми лицами. И представил его директор предыдущий. И вот они все там сейчас вокруг. О, как мы, какие мы все молодцы, какие мы все умные, да? А только весь у них ум заканчивается, как только появляются люди, которые быстро начинают с этими вопросами разбираться. Фару-тронку нормальных следователей поплыли сразу. В том-то и дело, что везде признаки коррупционной сговоры. Ну? ну нас это интересует еще раз. Мы сейчас разбираемся с господином Бурлутским. Вот он сейчас пусть говорит, мне не ясно, а... Каким образом, пусть он разъясняет, мне вот неясно, каким образом я могу отменить, оспорить, либо признать недействительный протокол, о существовании которого я ничего не знаю. Ну-ка, а ему задать вопрос, а ты можешь отменить документы, о существовании которых ты сам-то ничего не знаешь? Которые тебя касаются? Нет, он вот же у нас тут супер-пупер, бурутский-то. Бурлуцкое право. Ну, давай применим это бурлудское право. По отношению к самому Бурутскому. Мы понаблюдаем, а почему нет-то? Мы же равноправные участники гражданских правоотношений или нет? По закону, да? Ну да. Дальше смотрим. А это все вопросы. Вот я это для, для чего я тебе показываю, что это все заявление о разъяснении, решение суда. Вот мне, например, не ясно, как ты можешь от, отменить, испортить. или признать недействительный. Ну что он разъясняет? осуществление которого документ, да? Тебе ничего не известно. Так же, как тебе ничего не было известно о, твоем, о твоей обязанности представить доказательства, что собственники приняли решение об изменении способа управления о выборе нового управляющего. Тебе же ничего не было известно? Чувствуешь разницу, в чем заключается, Антон? Разница заключается в том, что либо судебный процесс идет открыто и в судебном процессе все ясно и понятно по каждому доводу. Начиная с установления правоотношений сторон и заканчивая. Либо вот так, по колхозному, по совковому, как ведет господин Буруцкий. Даже господин Ром-то называется. Язык не поворачивается. Вот смотри, у ДС, ВЖ, да? Осуществляет свою деятельность по управлению многоквартирным домом, Правильно? Угу. Отлично. Доказательства где? Доказательства где? На официальном сайте указана лицензия. А осуществление деятельности по управлению домом, извини, вопрос главный. Если они действительно осуществляют управление многоквартирным домом, в котором ты являешься собственником помещений, то у общества должны быть документы, подтверждающие осуществление такой деятельности. Я правильно понимаю или нет? Да. Ну, и где? Где-то там. Сведения где-то там? Ну вон он пишет дом госуслуги точка ру. Подожди, так это подожди минутка, на основании это на основании лицензии на официально сведения об указанном обществе как организацию и еще раз вам может быть хоть что указано. Заметь, он... Доказательство Заметь, того, он... Что... Он... Да, что осуществляется документ. Кто указывает там сведения на госуслуги? Кто указывает? Они же. Ну? Заметь, в этом абзаце нету речи о, о решении собственников. Ну, а... нету. Здесь же размещен договор управления... А. Чем подтверждается, что он исследовал в судебном заседании сайт госуслуги? Есть такое, нет? Нету. А если этого нету, он почему сюда это пишет? Он обязан был исследовать этот вопрос? Более того, если он считает, что где-то что-то отмечено, на заборе тоже много что написано. И что дом госуслуги РУ, и что там, ну кто-то чего-то там выложил. Документы-то где? Документы где? Где же размещен договор? Правильно? Вот я насколько понимаю. Управление многоквартирным домом. Правильно, Антон? Ну, так написано. Указано. Отлично. Значит, он знает, что какой-то размещен договор управления. Он его исследовал, этот документ. Между тем и кем заключен договор управления? Какие субъекты заключили договор управления? Наделены ли субъекты в качестве, является ли договор подписанной стороной? Откуда ты можешь знать, что на каком-то сайте размещена какая-то э, какая информация? Знаешь, что... Что, что, препятствует, э, значит, что препятствует управляющей организации заключить с тобой договор? А и на нее возложена обязанность. Почему 162 статья-то старательно обходится? В обход идет в части. С одной стороны, ссылается, да, вот смотри, на 162, вот он, да? На пункт 1, части 5. Почему он не указывает часть первой статьи 162? А? Почему он этот старательно обходит? Это что за, скажем так, за судопроизводство такое? Он э, решил, что он здесь, э, скажем так, господин Бурлудский решил, что будет поиграть с нами в наперске и, скажем так, продемонстрирует нам свои способности, так мы и без этого знаем. Мы с первого документа мы увидим, что перед нами э, лицо, которое не способно осуществлять правосудие надлежащим образом. Мне, например, даже не нужно, знаешь, я... Мне даже экзамен проводить не надо. Я любой документ беру, я сразу вижу, что человек не способен осуществлять правосудие надлежащим образом. Не надо никакой квалификационной коллеги. Если я читать документы умею, для меня это 6 секунд определить, что Бургутский это случайный человек, его, извини, ему нельзя осуществлять правосудие, потому что у него наклонности мошенника. Это мое мнение, что у него хорошо развиты на наклонности на мошенника, персточника. Он считает, что он всех может обмануть. Он открыто занимается подлогом служебным, он открыто занима, занимается подменой. Вот смотри, вот мы с тобой. Пункт 1, часть 5, статьи 162 и пишет, да? Сопоставляешь, а текст-то другой. текста то другой. Текст -то другой. В норме. А кто ему дал право -то под, под, это, подменять тексты-то? Он применять их может. Применять. Но подменять ему никто не предоставлял права. Ну, это как минимум 286-я УК РФ, превышение должностных полномочий. Ну, я сейчас не буду этот вопрос обсуждать. Я обсуждаю сам, саму фактуру. При таких обстоятельствах у управляющей компании полном... наличие уполномоченного полномочия на осуществление контроль исполнения собственных обязанностей по плате суд считает установленным. Да не это ты должен был разобраться. Конфликт-то не в этом. Антон, конфликт-то не в этом. Конфликт совершенно в другом. У КДС ВЖР имея на руках весь пакет документов, а у тебя по определению его не может быть. Ведь все документы где? аккумулируются в той организации, которая намеренно осуществлять управление, да? А у тебя как отдельного собственника эти документы не, не аккумулируются, тебе их никто не направлял. Ну давай мне доказательства того, что ты мне не направил. А у ката десс почему тебе эти документы тебе не направил? Вопрос. Ну давай посмотрим нормы права. Извини. Ты о том, что кого-то, что управляющую компанию выбрали в качестве... Ну, в качестве управляющей организации, ну, давай посмотрим, вот, что говорит про это норма 406 Они бегают, выключают, они какие-то нормы, почему-то они только те нормы, которые вот они где-то вычитали. Есть такое понятие просрочка кредитора. Кредитор считается просрочившим, если не совершил, видишь, не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами. Какие действия он не совершил? Не совершил действий, предусмотренных законом. Ты задаешь мне вопрос, Виктор, а какие он действия не совершил? А вот он не заключил с тобой договор на условиях, указанных решений общего собрания. Я правильно понимаю или нет? Угу. Он не заключил с тобой договор управления, хотя у него все возможности такие были. А не заключив такой договор, он побежал чего-то там отключать. Ты обрати внимание, ты с ним разговариваешь, а он себя ведет, как, извини, как будто захватчик, хотя он должен был прийти, сказать, Антон Николаевич, смотрите, у нас договор, вот у нас решение собственников, вот договор управления, давайте мы с вами установим правоотношения, вы ознакомитесь, собственники проголосовали вот за нас, как управляющую организацию, вот реквизиты этой организации, на, на счета, которые вы обязаны вносить денежные средства. Давайте, проверьте, удостоверите, что собственники наделили меня полномочиями. Он скрывает эти документы. Почему он скрывает эти документы? А я тебе скажу, почему он скрывает эти документы. Он скрывает эти документы, потому что он знает, что эти документы сфальсифицированы. И он знает о том, что он совершает действие самоуправно. А кто его покрывает? Покрывает его господин Бурлуцкий. Вот. Ведь не в том, что он где-то размещен, договор управления. Не в этом заключается вопрос. А исполнил ли, ли УКДС ВЖР свои обязанности, указанные в части 1 статьи 162? Он, как кредитор, исполнил свои обязанности? Нет. Нет. Ну, а ты как будешь... Еще раз. Вот же. Считается просрочкой, если он отказался, что? Не совершил действий, предусмотренных законом. Кредитор считается также в указанным указанном. Просрочка кредитора, читаем пункт 2, дает должнику права на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, с которого не те лица и так далее не отвечают ты отказался, вот я тебе привожу пример ты к нему обратился для того, чтобы заключить договор, так было или нет? Uh -huh. Но ну, у тебя основанием для внесения платы является это, письменный документ в котором ты смотришь реквизиты сопоставляешь и платишь по платежным документам, которые тебя направляют ты получаешь платежный документ да? там указан расчетный счет, на который, на который ты должен заплатить деньги, правильно я понимаю? ну указан да, указан. Но этот расчетный счет, который указан в платежном документе, он должен совпадать с договором, ответственности за содержание, заверное сведения, которым указано подписаны тем, лицом, которое вправе действовать от имени управляющей организации без доверенности. Как там этого дружка твоего лучшего зовут? Дир... Который бегает там, а? директора или юрисконсульта? Директор, Директора. Русин Алексей Александрович. Русин Алексей Александрович подписал этот документ? Нет. Бегает там, бегает бегая там, значит, щеки надувают, маску одень. Какую маску одень? Ты мне документ дай, я тебе, я тебе, я тебе эту рожу даже видеть не хочу. Маску одень. Ты без маски, ты хоть маски, то хоть без маски, не дай бог, приснишься ночью. Благоухать начнется кругом. Причем так ухать, что мало не покажется, а соседей скорую помощь вызовут. То есть, по, судя по, по, по, по этой статье, можно еще и убытки с них это истребовать. Правильно? Конечно, ты вправе. Вправе? У тебя сейчас они отключили, а ты не мог исполнять. Ты же не мог исполнять обязательства, потому что в твоем распоряжении нет документа, подписанного лицом имеющим право действовать без доверенности от этой организации. У тебя нет документа. А если ты заплатишь, вот у нас 99% процентов, которые считают себя супер-пупер умными, бегут и платят. Я в свое время, я не знаю, в каком, в 2015 году, защищал таких ас**. Все, ходили, умничали. Ой, да что там Богданов нам рассказывает? Я говорю, я последствия вам рассказываю твоих ваших дурацких действий. Да не надо мне нам ничего рассказывать. Мы сами умные усами. а когда по соточке сверху придвила управляющая компания, ой, забегали. И в судебном заседании я сижу там, очередь, человек 40 выстроилась ко мне. Виктор Иванович, возьмите меня защищать, возьмите меня защищать. Кузнецова сидит, судья и похохатывает, говорит, Виктор Иванович, вы каким-то сегодня бешеным спросом пользуетесь. Я говорю, потому что в свое время этот бешеный спрос головой своей не думал, что делать и как. Бешеный спрос. Страна в говне, извините только из-за того, что на сидит и думает, что он самый умный, простейших действий не знает, как совершить, простейших. И профессионалов не слушают. Ну вот тебе да. Мурутский. Мурутский это профессионал. В каком должности, да? По должности-то, да? А по факту. По факту нет. Ну, в своей области в плане наперстков можно сказать, что. Подожди минутку, меня не интересует в плане Мы прекрасно знаем, что такое судебный орган власти. Это инструмент. Инструмент. Главный инструмент, который что. Цель которого, создание которого, наладить правоотношения надлежащим образом на территории города, поселка, страны, в конце концов. И мы увидим с тобой, как работает этот инструмент. Вот я сегодня тебе, что не абзац, смотри, мы с тобой, фактически, я еще не все прошел. Мы с тобой разбираем каждый абзац твоего решения, каждый, и в каждом косяк. Нет, что ты, ты так меня не любишь? Это не мое решение, это Бурлудского. А, ну да. Видишь? Я даже думал, что это твое решение, а оказывается, это Бурлудского решение судьи. Я так не мог решить вообще никак. Сам за себя. Да мог, мог. А, ну да, Бурлудский же написал, что я мог. Вот. С тех пор, как он тебе сказал, что отклоняются твои доводы о том, что ты ну, не покажи, можешь... Ну, покажи этот абзац, плату, это, это шедевр, у -у -у -у -у. это вообще это выше, да? Вот что, что, что ты, как то не, не, не имеешь права взимать плату за жилищно-коммунальные услуги, подлежит отклонению. Твой довод о том, что ты не имеешь права взимать плату, подлежит отклонению. Отклоняется твоё право, имеешь право с этого момента. Ну, согласись. Ты к... должен Сог... реализовать.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 Попыталась поднять левое ухо. И правой ногой он отбил. что Чтобы и месяца подлежат отклонения. Совершенно Понятно. верно. Хоть как-то совесть через вот такие абсурдные абзацы у него немножко просыпается. Ну да. То есть ноги делают то, что, собственно говоря, и должны делать голова. Понятно. Эх, кругом. Кругом. Вот видишь, Антон, мы с тобой сидим, читаем. И чего не коснешься, кругом. Дурь, глупость, безответственность. Вот тут еще один проснулся сейчас, пьет чай и говорит мне, комментирует, безнравственность. не Нет, чтобы мне чай принести, безнравственно. Безчаяность. нравственно. Нет, ну да, он нечаянно пьет, отчаянно пьет. И комментирует мои высказывания. Бездравственность и бесчайность разъединяет нас. Да, да, да. Вот так вот приходится. У нас с тобой сейчас вопрос. Пусть этот самый господин Буруцкий разъясняет свою дурь. Он, естественно, напишет, что ему все ясно, и что его решение ясно, написано ясным и понятным языком. То есть он будет восхищаться шедевром мысли. Нам, собственно говоря, это и нужно. Мы как раз и поставим под сомнение его разумность и добросовестность в связи с высказыванием о том, что решение написано ясным и понятным языком. Если все написано ясно и понятно, тогда он запросто даст разъяснение по всем вопросам, которые мы ставим перед ним в своих заявлениях о разъяснении решения суда. Я правильно понимаю? А у тебя что, еще какие-то сомнения остались? У меня давно уже все сомнения улетучились. Три года назад еще. В его... Я-то всегда сомневаюсь. Да? Я всегда... Даже Бурлуский он в первом абзаце сомневается. Ну, ну, правильно, он должен сомневаться. Ну ладно, мы ему зададим вопрос, а там вот посмотрим. Смотри, забыл тебе сказать, тут где-то недели-две назад, короче, в подъезде увидел женщину, новый мастер Жева. Она пыталась мне бумажку подсунуть, типа, за пожарную безопасность. У нас же тут пожар был в этом мусоропроводе, загорелся этот бак пластиковый, и в подъезде прям туман стоял, и вот этот пластиковый угорь. Ну, реально можно было это сознание потерять, если там хотя бы минуту в подъезде постоять. Короче, я пожарку вызвал, они потушили, потом она вот через неделю пришла, пыталась вот эти две бумажки подсунуть, типа, распишитесь за, пожарную, за инструктаж о пожарной безопасности. А такие три или четыре бумажки, короче, таблица с росписями, а на главной странице просто там безопасность. И при этом ничего не разъясняло, я говорю, у вас нет полномочий, мне некогда это расписываться не буду. Все, до свидания. Я предполагаю, что ну, они, возможно, новые, этот, новые решения решили состряпать собственников. Ну, вероят, вероятнее всего. Подписи собирают. И ну, вчера, и позавчера, еще один пожар, только в другом уже, в третьем подъезде, тоже мусоропровод горел. То есть они всячески провоцируют на подписание вот этих документов. Возможно, я так предполагаю. То есть один загорелся, второй, и потом они ищут возможности, ну это. Да, пожары ну, бывают и... в нашем доме в мусоропроводе очень редко, раз в пять лет. Угу, uh -huh. раз в пять лет, а то вдруг пожары два даже, да? да? То -то все у них все горит, и никто ничего не обращает внимания. Но это мы должны учитывать. Угу. А... Так, это для сведения. У нас с тобой заявление о разъяснении решения суда, они у нас связаны с дополнениями капилляции. Угу. С... Каждое обращение, оно требует... Представление информации, представление ответа, который должен заключаться ⁇ да ⁇ или ⁇ нет ⁇ Не представление тебе информации, мы будем говорить, интерпретировать в свою пользу. Мы к нему обратились, он даже этот вопрос-то и не смог раскрыть. Это же мы сейчас с тобой доказательственную базу для апелляции собираем. Мы с тобой должны доказать, что решение неправильное. Почему? Потому что оно неправильное, потому что он сам не может ответить на простые вопросы. Вопросы, перечень которых содержится в статье 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Ну, кому бы тут все ясно. Mm -hmm. mm -hmm. У тебя правоотношения с ним остановлены? Нет. Нет. Отлично. Ты его не знаешь, правоотношения у тебя с ним не установлены. Двигаемся дальше. Проверяем полномочия должностных лиц и представителей. В данном случае, либо должностным лицом является, либо представителем должностного лица. У тебя есть документы, подтверждающие полномочия? По данному действию нет. Ну, отлично. Кто-то заходит в подъезд. Начинает совершать какие-то действия, ты его первый раз видишь, фамилию, имя, отчество, ты его не знаешь, полномочия он тебе не предоставляет, документ, подтверждающий его полномочия. Все, и дальше дальше можно не двигаться. Чувствуешь, как все просто. Две статьи, часть первая статьи 196 и часть вторая статьи 161 позволяет разрешить 90% ситуаций. Я понятно объяснил, нет? Uh -huh. Ну, Так и ты можешь, и любой из нас может. Не надо ничего. Первое – полномочие, первое фамилия и отчество. Второе – полномочия. Вот давай мы с тобой коснемся. Вот у нас решение. То же самое решение. Вопрос. Давай зададим себе вопрос. Отношения – это ведь все мы, равноправные отношения. Вот мы смотрим решение господина Буруцкого, правильно? Судья Буруцкий, да? Ну хорошо. А где имя, отчество-то. у Бурутско-то имя отчество. Нету? А почему скрывается? Вот у тебя написано Булгакова Антона Николаевича, я правильно понимаю? Mm -hmm. Ты не скрываешься. Вопрос. Если Бурундский действует разумно и добросовестно, почему он от тебя скрывает свое имя и отчество? М? А это именем Российской Федерации решение это вынесено. Почему господин Боруцкий, Боруцкий позволяет себе скрывать от граждан, которые содержат его на свои налоги, свое имя и отчество? Тогда как статья 19 Гражданского кодекса Российской Федерации возлагает на него обязанность при осуществлении правосудия действовать, под своим собственным именем, включающим фамилию, собственное имя, а также отчество. Ну, почему господин Бурлуцкий уже за решение, вынесенным именем Российской Федерации, позволяет себе вытирать ноги от а требования статьи 19 Гражданского кодекса? Поясни мне, пожалуйста, если ты сможешь. По идее, он должен был написать именем Р. Ф может быть, не знаю. Я сейчас не буду об этом говорить, что он должен был написать. Он должен был написать имя отчества. Uh -huh. Так он и Пономарёву, и Матюшенко скрывает. Про это и речь. Про это и речь. А что они, какие-то особые, что ли? Вот все, кто скрывает, понимаешь, здесь же сразу вот перед тобой признаки недобросовестности, как минимум а склонности к мошенничеству, склонности к обману. Кто скрывает свою личность? Кто? Кто скрывает свою должность? Буруцкий. Уже это, одно только вот это, вводная часть, уже ставит под сомнение все решение, уже ставит под сомнение законность этого решения. Что тут непонятно? Может быть, я что-то придумал? М? Антон? Почему я не скрываю свою фамилию, имя, отчество? Почему ты не скрываешь свою фамилию, имя, отчество? А почему это Опять сорвался. Ура! Сработал триггер. Триггер сработал. Ну, действительно, да? Почему эти прекрасные люди скрывают свое имя, отчество? Мурунский, Пономарёва. Если они действуют в законе, понимаешь, по закону они действуют. то же гордо звучит. Действовать по закону. И наук, И всех подталкивает к тому, чтобы был наведен порядок на территории страны. Ведь никто не против платить за жилое помещение, за коммунальные услуги. Порядок-то должен быть соблюден. Мы же не отказываемся, правильно? Платить. У тебя нет договора Тебе его не предлагают заключить, тебе не направляют решение общего собрания собственников, договор управления, утвержденный собственниками. Тебе эти документы не направляют, но с огромным удовольствием направляют да, предостережения, предупреждения, уведомления там, где должны быть государственные органы, их нежная забота о гражданах, о их комфорте, их там нет. А там вот где их не нужно, там их много. Вот мы сегодня с тобой разбирали решение Бурлуцкого. Вот оно как, как раз такое и есть. Там, где его не нужно, его там много. А там, где нужно, разобраться. Мы сегодня с тобой правовые вопросы разбираем, правильно? Без друзей мы меня чуть-чуть. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. что то Постепенно песенка. Будет же, да? Писенка вспомнил. Так у, них, но у них не друзья. У них-то там не готовы друг друга из-за бабла, не готовы друг друга загрызти. Куда население-то? Почему население-то падает под них? Почему население под них падает? Давай, вот я тебе сейчас еще раз приведу пример. А, говорят про решение собственников, о котором ты ничего не знаешь, как ты можешь его исполнить. исполнить. Правда, с такими Судьями, как Бурундский, я не знаю где он, купил диплом об образовании, где он учился логике, элементарной логике. По-моему, у меня такое ощущение, что их там набирают по принципу тупые еще тупее, который вообще не понимает. Обычно судит и набирает умных людей. У меня, слава богу, на, на моем пути попадались разумные судьи, с которыми можно было вопросы обсуждать. А вот с этими разве можно обсуждать вопросы? Вот с Бурмунским можно какой-то вопрос обсуждать? С судьей, который заявляет, вопро вопросы суду не задают. С ним можно о чем-то говорить? Вот первый признак дурака в мантии, первый признак, это его заявление, вопросы суду не задают. Вот как только он это сказал, все. Перед вами не судья. Это четко должны понимать. Вопросы суду не задают. Это сколько ко мне приходит, со всей страны, сколько приходит сообщений. Виктор Иванович, а нам сказали, вопросы суду не задают. Я говорю, так перед вами, Откройте статью 166 процессуального кодекса и прочитайте. Ходатайство по вопросам, связанным с разбирательством дела. Я говорю, ну, вопрос... С, я связанное с разбирательством дела? Он говорит, да. Но? Так вопросы суду не задают. Уважаемый суд, вы можете открыть ли дело такое-то? Да, могу. Задал я вопрос судье? Задал. И ничего там такого нет. Другое дело, что есть вопросы, которые задаются суду, а суд их выносит на обсуждение сторон. Вот и все. Суд как посредник между двумя субъектами гражданского спора, двумя-тремя, там, несколькими. Ему задают вопросы, он их выносит на обсуждение, получает реакцию участников судебного разбирательства, вносит в протокол и на основании вот этих обсуждений выносит определение. Вот так оно и осуществляется. Если бы у тебя, Антон, в судебном заседании по этим правилам осуществлялось правосудие, ты бы вышел даже, как бы, если даже тебе отказали в удовлетворении твоих требований, ты бы, по крайней мере, очень много чего понял. А он эти вопросы не выносит, он их туда глубоко забалтывает. Вот я тебе сейчас привел статья 309, ты говоришь, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств требования закона. Ты знаешь, что условия обязательства содержатся в решении общего собрания собственников и в договоре управления. Требования закона вот эти я тебе показал. Скажите, извините, требования закона вот я вижу, а условия обязательства я не вижу, мне их не представили. Они говорят: да вот же ты носить носи плату за живое помещение, коммунальные услуги". Я говорю: "Ну давайте посмотрим, давайте вот". Открываем, уважаемый суд, вместе с вами, я, может быть я чего-то не понимаю, вы меня поправите, давайте откроем 157-ю статью, да, 156-ю жилищного кодекса, где мы обязаны носить плату, да, обязанность снесения платы. Ну вот, смотрите, граждане своевременно носить плату за жилое помещение коммунальной услуги. Антон, скажи, пожалуйста, в этой норме... Указано, кому мы обязаны носить плату за живое помещение коммунальной услуги. Ну, ответ мне на вопрос. Нет. Судья пусть вынесет? Нет. А судья сказал Значит, видите, любому? Ну, я как бы не против любому, в том числе и мне могут носить плату. Значит, должны быть какие-то документы, которые определяют то лицо, которому я обязан носить плату. Правильно? Угу. Отлично. Кто определяет лицо, которому... Любой из собственников обязаны носить плату. Собственники на их общем собрании. Где этот документ, в котором указано, где решение собственников, в котором указано лицо, которому необходимо вносить плату? Где оно? Уже нету. А я откуда знаю, кому я должен носить плату? Только потому, что какое-то УК ДСВЖР выспалось и приперлось сюда в суд и начинает щеки надувать. Давайте в конце концов мозги-то включим, хватит уже э, дурку-то валять. Вот судьи там в дурку валяют, прокурорские дурака валяют, у нас все дурака валяют. Вот, извините, мы спрашиваем, и не могут понять, а что у нас в стране-то происходит? А я скажу, что происходит в стране. В органах власти у нас дура на Вот и все. И самое главное, у нас отсутствует судебная власть, как настоящая. Судебная власть надо, созданием судебной власти следует только начинать заниматься. Создавать с нуля. Вот всех, кто там сейчас есть, их надо убивать оттуда. Всех судей. Начиная с Лебедева и до самого последнего судьи. Почему? Потому что они не способны осуществлять правосудие надлежащим образом. Ведь нормы-то право уже прописаны. Легко все проверяется. Антон, не надо ничего придумывать. Уже все придумано. За нас. не допользуйся. Да что, я тебе что-то сложное рассказал? Тебе почему-то ведь все понятно, что я. Мое рассуждение понятно тебе, нет? Все ясно, да. А почему судья-то не может это сделать, Антон? Я предполагаю, что за ним стоят те, кому это все выгодно. Ну, мы можем хоть что предполагать, пусть он сам ответит, почему он так не может объяснить свою правовую позицию. Почему простые вещи не могут оформить? Все просто. Норма процессуального права, их не обманешь. Если написано, что в документе должна быть указана фамилия, имя, отчество, есть представители лица, почему их там не указывают? Ну? Если норма права предусматривает отражение фамилии, имя, отчества судьи, в судебном акте, почему он не подчиняется закону? Что за молок? Да. Так, вот это пыхтение, потом вырежешь. Критику принял. пыхтишь там, как поровалось. Вопрос-то в другом. Кто наделил полномочиями-то управляющую компанию ДЭС Он этот вопрос не поднимал и не выяснял. Ну, даже то, что ты обязан. Минутку. То есть, а, у него доказательства исходит из чего? А раз другого нет, значит, этот должен, что ли? деньги ты мы же платить. Ну, нет других мошенников. Ну, вот это единственный, кто сказал, плати мне. Вот и мы да, кого мы выбрали? Вот вы там тому будете платить. Давай так, вот кто выбрал, тот и будет платить. Матюш, кто там у нас? Бурлукский выбрал. Вот ты ему и плати. Кто? У нас же принцип: кто волей изъявил об установлении правоотношений, кто? Бурлукский? Ну вот Бурлукский пусть и платит. Ты то ведь не волю свою не изъявил на то, чтобы установить правоотношения. Сука, блядь, Нет, не вы не изъявил с ресурсоснаждающей, они к тебе не обращались. Они же к тебе не обращались uh -uh. с такими предложениями. Ну, а о чем тогда речь, вести? Вот я лично, я не понимаю. Может быть, ты мне подскажешь. Деньги хочу получать, а, скажем так, обратиться к тебе с предложением, заключить договор, а, что, гордость не позволяет? То и корчат из себя начальников. Типа, ты уже за мной тут бегать. Возвольнили себя начальниками. Никакие не начальники, ч**ки. Вопрос кто э, возлагал. Вот этот абзац, он должен быть отсюда исключен. Почему? Потому что этот вопрос на обсуждение сторон не выносился. Решение, определение о том, что у тебя возлагается обязанность представить какие-то иные доказательства, определение такое отсутствует, а 195 Пятая статья Гражданского процессуального кодекса говорит о том, что нельзя ссылаться на те доказательства, которые не были исследованы в ходе судебного заседания. Угу. Вот. А что, зачем ты сюда пиндиришь? Для красоты.